Так, ну давайте завершимся. У нас есть, еще раз, мы сегодня так по кругу, вот сегодня такая... «Приятная суббота!» Родитель, взрослый, дитя. Рассматриваем три состояния. Осознаем, наблюдаем себя в них, фиксируем точки, потому что единственное, что нам необходимо, это только наблюдать себя. И когда мы начинаем это видеть, мы понимаем, как этим можно управлять, с чем необходимо работать, какие вопросы задавать. И когда у нас есть внутренний вопрос, мы обязательно получим на него ответ. И я возвращаюсь к прошлому нашему эфиру. Очень важно задавать себе правильные вопросы – как у меня это все получается, каким образом мне удается справляться, как я могу регулировать свое внутреннее состояние, как активировать собственного счастливого ребенка, как активировать хорошего родителя, как запустить программу здорового. И когда мы это делаем, мы запускаем правильные механизмы, ну и есть, безусловно, проект Happy Sapiens, который как пространство позволит быть в этом процессе, позволит более глубоко снова и снова опять в это заглядывать. Большое спасибо за ваше присутствие, до встречи.